Всем, всем здравствуйте! С вами Вам 539. Сегодня будем играть в Майнкрафт проходить карту. Названием не помню как. Ну вот правило для.. Твою цель добраться до конца. Потом, что у нас тут все испытания проходят, Дима, если ты умер три раза, то ты выиграл. Если ты убил, то ты выиграл создал карту skype общие правила играть на легком и только играть только вдвоем мать ну ладно если там, три раза то <coughs> ну это понятно давайте спасибо что скачали карта созданная специально для Ладно, у меня тут один, наверное. А, е. Ну ладно, про попробуем пройти одни, одни. Ну ладно, пешком погуляемся. А, понятно, что это за карта. Ну тут должен знаменить взрывается, что-то надо дело. понятно, короче, купа все, и он. Давайте дальше он, карту где и... уже скачать я буду, наверное, выложу под видео. Ну давайте дальше. Сверху падает на вальный. Вот. Логически прикольный карт. Закрываю. Игорь там, чтобы он не сбежал. Дальше. Сверху будет падать лава. За 40 секунд он упадет. Я не упал, ну ладно, пошлите дальше. Я не знаю, что это карта, я ее только что скачал. Здесь он. Тоже чтобы убить тебя. И прыгай, не бойся. Ну я прыгну, и что дальше? Пошлите дальше уже, удачи. Приготовься к бою. Тебе, он. Вау, прикольно, кстати. Арена. Чуть-чуть. -чу. Короче. Арена. Тут мы жмем на кнопку. Нажми сюда. Создал. А, спасибо за прохождение карты. Оценка. М -м. Поставим 5, Все-таки оценку ему. А если бы я бы ему два поставил? Ну-ка. Абсолютно. Сам... <свист> <свист> вот что было бы, если я бы. Ну ладно, гамма. Да. Интересная была карта, хорошее все было. Мне понравилось. Еще с ментиксопатом. Ну, но... ждите второе прохождение. Вау, вы это видите, смотрите. это посмотрите вот туда. Вау. Ну, наверное, сейчас еще сниму один лестплей о прохождении карты. И вот на этом мы заканчиваем с вами вторую часть прохождения карт. Ну, она не вторая, она вообще то первая, но... Всем до скорых встреч. Всем... А, я забыл, конечно, сказать. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх. Не забывайте приглашать своих друзей. С вами был Иван, пять тысяч четырех друзей. Всем пока.